Лукашенко, хватаясь за президентское кресло, которое выскальзывает из его рук, на помощь к силовым структурам привлек также так называемых тетушек, которые делают провокации, нападают на белорусов, в том числе используя дубинки, имитируют выкриками и своим поведением якобы гражданскую позицию со стороны населения в поддержку Александра Лукашенко. Как правило, такие отряды состоят из силовиков, одетых в гражданскую одежду, и преступно настроенных маргиналов, выполняющих такого рода поручения, заранее обусловленное денежное вознаграждение. И естественно, это все происходит при поддержке ОМОНа и других силовых структур, подчиняющихся диктатору. Так, люди в штатском, точнее не люди с дубинками и в масках, разбили стекла в одном из кафе в центре Минска, чтобы задержать несколько участников мирной демонстрации. Обалдеть, это просто люди в масках с дубинками налетели, повыбивали стекла, чтобы достать мужиков оттуда. После, как отчетливо видно на видео, стали их избивать дубинками. Кстати, к слову о дубинках. Теперь стало совсем непонятно, как у Лукашенко в голове формируются мысли. После того, как в интервью российскому телеканалу РТ он обвинил белорусов, пострадавших от полицейского насилия, в фальсификации травм. Якобы люди показывают гематомы от побоев не настоящие, а специально красят себя синей краской, имитируя ссадины и выкладывают фото в интернет. И чтобы синяки показывали, а сейчас же мы видим, что э, некоторым девчонкам э, попы красили синей краской. Что, вы этого не видели? Мы вам можем эти кадры показать, для того, чтобы ах-ох показать, кому-то бог замазали и прочее. Было и это, но и, э, как ты говоришь, и спина была вся синяя. Также он дал ясно понять, что за свои зверства силовики ответственности нести не будут, потому что они защищают его и являются последней порой по удержанию власти в Белоруссии. Давайте послушаем. Я не могу осудить этих ребят, которые защищали, я так воспринимаю, не только страну, но и меня. Он также еще раз заявил, говоря о задержанных на протестах, что 60% были пьяные и укуренные наркоманы, и в целом назвал протестующих урками. И вот когда они пьяные, прокуренные, а их было 60%. Это не первый случай, когда Лукашенко называет фейками информацию о сотнях избитых силовиками людей, которые были задержаны на протестах. Ранее он также заявлял, что большая половина фото пострадавших от действий силовиков при разгоне протестов, якобы являются постановочными. Белорусы уже обратились к специальному докладчику ООН по пыткам. Они просят вмешаться в ситуацию в Беларусь в связи с жестоким подавлением мирных протестов. Правозащитники напоминают, более тысяч человек, начиная с 9 августа, были задержаны. Содержались под стражей, их местонахождение было неизвестно. Не менее 450 из них были избиты. Заключенных унижали и пытали сотрудники правоохранительных органов. Так, 16-летний подросток из Минска был настолько жестко избит силовиками на автобусной остановке в Минске, что его пришлось вводить в кому, сообщает белорусская служба «Радио Свобода» со слов матери пострадавшего. По ее словам, силовики засунули дубинку в горло парня, произнесли гимн, чтобы он запомнил, а потом потребовали, чтобы он пел и развлекал их. Он сказал, что ему 16 лет и они не могут так с ним обращаться, что он ребенок, но это их не смутило. Даже по дороге вскоро ему угрожали и обещали потом найти. С ее слов, его также били электрошокером по пяткам и били по глазам дубинками. Он несколько дней провел в искусственной коме, куда его ввели врачи, чтобы облегчить его восстановление». На данный момент ни на одного из силовиков не возбуждено уголовное дело. ОМОНовцы чувствуют свою безнаказанность и поощрение со стороны нынешней власти. Интересно, что они будут потом рассказывать и куда бежать после свержения самопровозглашенного президента Белоруссии. На данный момент действия силовых структур лишь усиливают протестные настроения белорусов. Всем давно понятно, что Лукашенко просто так не уйдет. «Пока вы меня не убьете, других выборов не будет». Я готов. Спасибо. Он, скорее всего, выберет судьбу бывшего диктатора Румынии Николая Чаушеску, который набрал на выборах в президенты более 90% голосов, но вскоре был расстрелян по приговору трибунала после вспыхнувших митингов по всей стране из-за фальсификации выборов. Напомню, что в Белоруссии до сих пор существует высшая мера наказания в виде казни. А вы что думаете? Может, батьке стоило бы задуматься и отменить этот вид наказания, пока не поздно? Напишите об этом в комментарии. Кстати, белорусская оппозиция начала формировать отряды самообороны и народные дружины. Соответствующие объединения планируется создавать в микрорайонах белорусских городов. Граждан призывают брать под контроль подъезды и дворы многоквартирных домов. Задачей локальных народных дружин должен стать мониторинг ситуации, в том числе на оппозиционных маршах. Подписывайтесь на канал, пишите, что думаете вы по этому поводу. До встречи в следующем выпуске.